Добрый день, коллеги! Меня зовут Корнюшна Елена Валерьевна, я врач-ортодонт клиники Медклассика города Москвы. Сегодня я побывала на лекции Гришны Инны Николаевны в холдинге Мегастом в учебном центре по профессиональной гигиене. Я могу сказать, что этот курс был бы полезен не только гигиенистам, ассистентам, но и врачам общей практики, ортодонтам, парадонтологам, потому что он содержит множество нюансов, которые... Ну, скажем так может осветить только человек профессионально сидящий в кресле а не просто какой-то профессор теоретик и так далее очень многое для себя я почерпнула о некоторых вещах я просто не задумывалась и сейчас мегастома обещает нам практический мастер-класс я думаю будет еще более полезен так что приглашаю всех